Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, это Виталий Микрюков. Сегодня у нас про лазерное удаление. Снова очень сейчас болезненная тема, это микроблейдинг. Она болезненная для мастеров, потому что нас мучают, просят этот 6D -мик, микроблейдинг, мы уже отказались практически полностью от него, потому что рубцуется кожа, потому что слишком легко заглубиться, то есть это изменение цвета, большая глубина, особенно опасно, когда микроблейдинг попадает, ну то есть лезвие в руки. Вчерашние маникюрщицы, которые кожу не чувствуют, не знают, и это все. Приходят такие люди, просят исправить, изменить, и мы сталкиваемся с тем, что нам надо это очистить кожу, надо удалить, это еще и безумные формы очень часто. Ладно, если просто цвет изменить, а там реально часто надо будет удалять. И вот вопрос. Микроблейдинг и перманентный макияж, я как мастер совершенно точно знаю, что микроблейдинг – это другая глубина, гораздо глубже. Я много видела рубцованной кожи, то есть реально вот так ее сжимаешь, там прям рубчики, хотя пигмента нету, прям изменение кожи. И есть, вот вопрос такой, если от микроблейдинга на довольно большой глубине измененного цвета пигмент, еще и кожа зарубцованная, уже как быть и вообще возможно ли изменить убрать ну про микроблэйдинг на самом деле вопросов много и в плане лазерного удаления точно так же да то есть сходят слухи что микроблэйдинг не удаляется или удаляется совсем плохо и так далее да действительно микроблэйдинг удаляется сложнее чем ну хороший ну опять же говорю правильно выполненный перманентный который не да, надо удалять который, вообще -то. да, да, да не засажены 15 лет назад отбойным молотком, в общем-то, да. То есть там тоже сложно. Но в целом микроблэдинг удаляется хуже немножко по той причине, что. При рассечении кожи наступает все-таки микро да? ну Где микро, а где и собственно говоря, макрорубцевание. И при формировании рубцов пигмент окружается более плотно волокнами и в целом он хуже выводится дальше фагоцитами, макрофагами из уже кожи. Раз. Второе рубцевание приводит к истончению эпидермального слоя и удаление микроблединга будет более травматичным. Кровит даже уже не свежий, даже уже прошедший полгода и более. То есть, как бы, если перманентный макияж выполнен аппаратно, практически то есть уже там, прошло несколько месяцев, он, можно работать нетравматично абсолютно. То микроблэдин, даже при самом нетравматичном, самой аккуратной работе лазером с ним, все равно кровит. Все равно пробивается, потому что рубец вызывает ну, как рубцевание, вызывает истончение эпидермального слоя. И, собственно говоря. Защита кожи ну, снижена. В общем что в этот момент становится, рубец увеличится, что-то у нас. Рубец, нет, рубец уже, уже сформирован, в общем-то. Да, добавить лазера, ну, можно, конечно, если постараться, добавить еще рубцевание, но в целом а, все заканчивается обычно благополучно, а, при опять же нетравматичной работе. М -м -м, можно сказать. Говорить, что микроблонит не удаляется из-за того, что он очень глубоко, неправомерно. Лазерный луч длиной 1064 нанометра, это инфракрасный диапазон, проникает вплоть до подкожной жировой клетчатки. У нас была клиентка. Мы ей удаляли бесплатно, испорчены когда-то там учеником брови. Действительно, мы признали ошибку, удалили, все, деньги ей платили. У нас мы тогда сами не удаляли. И она, одна из ее претензий, была, что в детстве она болела минингитом и лазерные лучи вызывал головные боли, это было невыносимо, и вот она э, претензия такой, ну, такой подожди, она просто жировая с обратной стороны становится. В такой ситуации, можно сказать, что нужно требовать справку от психиатра, в общем по месту жительства, о психическом здоровье <смех> пациента. Это, это бред. Нет, да, это бред, на самом деле, никаких таких ужасов. Ну, как бы люди ходят там с шапочкой в фольги, там, например, на, с фольги на голове тоже, потому Чтобы что, что на на все находясь, влияет, не все влияет и так далее. далее. Да, поэтому, как бы, нет, здесь объективных причин нет. До потом жировой клетчатки доходят, но все-таки мощность луча, который доходит до наиболее глубоких слоев, все равно гораздо меньше, чем, то есть он по, по, по пути рассеивается, отражается, поглощается и так далее. То есть до самых глубокого слоя доходит минимум, в общем-то. Мощности, да? <свят> самый глубокий слой вот здесь, н не насквозь, и <свят> здесь. <свят> <свят> да, это была тема насущная про микроблейдинг. Пишите вопросы в описании к видео, мы постараемся на них ответить. Всем спасибо за просмотр, всем пока.